Дети в школу собирайтесь, крокодил давно пропел. Интересно, про крокодил. Он писал про Ольгу Бузову или про Егора Крит, интересно. Ой, ребят, снова всем привет, с вами Gold Voice И сегодня мы поговорим про Евровидение 2019 года. И сегодня мы еще, ребят, поговорим про кастинг в серебро. Почему 7-8 серии не было и как все-таки отобрали девочек, остаются под вопросом. Поэтому, ребят, погнали. Ребят, первая новость. Все мы знаем, что кандидаты на Евровидение было 5 человек. Это Ольга Бузова. В мире, где царит вражда, этот мир не спасти, не спасти мне без тебя. Не спасти... Конечно, спаси нас и сохрани. Второй это был Егор Крид. «Видь мы так похожи, хотим друг от друга, одного и того же». В принципе, ничем не лучше, но более-менее с рэпом дружит на ура, и с ритмом тоже более-менее отлично дела обстоят. Третье это у нас был Филипп Киркоров, к нему претензий я не имею, потому что же ему это не нужно, у него уже все есть, и на Евровидении он клал большой болт. Конечно, если только в плане продюсера, потому что бабки, слава и короче, бла-бла-бла, только это интересно. Поэтому Филиппа Киркоров сразу тоже убирал, поэтому сразу три человека Ольга Бузова, Егор Крит и Филипп Киркоров, я понимал, что они точно туда не попадут. И два кандидата это Сергей Лазарев, который уже в принципе выступал и очень опытный, и с голосом в принципе все гей <музыка> также Александр Паныван Вот к нему тоже претензий не имею. Великолепный певец, просто великолепный певец. Александр Панайотов поет очень мощный и очень классно. Поэтому я считаю, что он был достойным кандидатом и в принципе тоже мог поехать. В каких-то моментах я думал, что поедет Панайотов, потому что он не выступал. Это его мечта, он в принципе прямо горел этим, этим желанием. И думал, что все, он поедет, потому что реально ну, больше некого посылать. Но все-таки как-то странно побеждает Сергей Лазарев. Я в принципе ничего против не имею, тоже достойный кандидат, но, блин, ну, хотя бы, хотя бы слегка подождал бы, ну, я не знаю, надо было дать шанс по навету, потому что это реально тоже его мечта, и я считаю, что если в прошлом году мы давали шанс девушке участвовать, да, но ну, мягко говоря, не фонтан поющий, то почему мы не можем дать чуваку другому шанс, который, в принципе, очень популярный, владеет своим голосом, и, думаю, не проблемно для него хорошо выступить, почему ему не дали в принципе, конечно, догадываюсь, но, как я слышал, то все-таки Филипп Киркоров за Сергея Лазарева замолнил словечко, и, соответственно, выбрали э, Сергея Лазарева. В принципе, не удивлено. Он... Зачем нам национальный отбор? Нахрен ты нужный, блин, Правильно? Зачем? Пфф. Мы просто возьмем, выберем сами наугад, каким пальцем ты поедешь и до свидания. А то подумаешь, что молодые какие-то певцы, артисты смогут поучаствовать, вдруг они будут лучше. Да зачем? Не надо. Ай, ладно. Ладно, не будем о плохом. Поэтому в данном случае а, на Евровидении поедет Сергей Лазарев, Отчитал читал даже его интервью, что он говорит, что уже в принципе готова песня скоро будет а, на эту песню уже клип. Когда это все выйдет, хрен его знает, потому что тянули до последнего. Я вообще удивлен, что хоть, хоть что-то выйдет, хоть что-то представится. Но опять же, шумиха уже поднялась, потому что Сергей Лазарев все мы знаем, и знают в мире, и в Европе, и где только его не знают, все его слышали. Поэтому шумиха уже есть, поэтому возможно есть какие-то шансы на победу. Но опять же, это только возможно. Поэтому я думаю, что у Сергея Лазря есть все шансы победить. Желаем все-таки вот. Удача, потому что это мой даже не кумир, а человек, на которого я все время равняюсь в плане вокала, в плане труда. То есть человек работает 24 на 7 и остается таким же человеком, несмотря на то, что он очень популярен То есть для меня он как реально большой огромный пример. Вторая новость, все-таки уже выбрали три солиста в группу Серебро, то есть в принципе группа уже сформировалась. Как это сделалось? Хер его знает, серьезно. Я даже смотрел все 6 серий, как бы в принципе не понял, как это сделать, потому что на 6 серии определились три группы. Как Максим Фадеев вы выбрал неизвестно. Не показали почему-то. Поэтому у нас уже готово будущее серебро. Опять же, я не понимаю, зачем было все это устраивать. И кастинки, не кастинки, если все было заранее уже решено. И я считаю, что, в принципе, другие девочки были не менее достойны. И, конечно, не мне решать, потому что не я, я продюсер, а продюсер Максим Александрович. Поэтому вот такие вот пироги. Там, ребят, всем спасибо большое за, за просмотр. И всем, ребят, пока. Любовь все отдал, но никак не понимал Кто-то меня променял, в этот день прошептал Любимая, прощай, по мне не скучай